прям подписчикам гостям я джетли и я сплю через ночь блин за работы но это ничего потому что к нам наконец приехала кольцевая лампа я так сказал как будто я спрашиваю кольцевая лампа но к нам приехала кольцевая лампа понимаете сейчас я короче буду снимать на нее обзор но к сожалению не все видео скорее всего будут с использованием кольцевой лампы потому что мне она нужна для некоторой второй работы как только я закончу, я обязательно скажу, что это за работа. Вот. Но надеюсь, что все-таки большинство видео э, в ближайшие два месяца будут все-таки с ее участием. Если нет, но ну, извините. Вот. Давайте начнем. Приступим. Вот так выглядит коробочка от фотолампы. Тут есть ручка. И знаете, сколько эта лампа весит? 5 килограмм. Я не знаю, как я ее потащу завтра. Потому что... Потому что все плохо. У меня тут пыль, грязь. Добираться не успеваю. Сорян. Но пофиг. Сейчас вот внутри находится чехольчик. Мы ну, уже поняли, что это от производителя фотолампа. Может, не производителя, но поставщика точно. Сейчас мы ее вынем. Пару минут. Изначально лампа... Ну как лампа, блин, ничего <смех> несу. Короче, изначально коробочка была в пленке, но мы ее сняли в сдеке, потому что надо было посмотреть на это чудо. Вот вы видите чехол, макросъемка чехла, текстура, как в хороших портфелях. Вот мы разворачиваем. она достаточно легко по крайней мере поначалу вот на углах уже видите заедает он там булка жрет коробку булка жрешь коробку да да жрет коробку продолжаем я говорю у меня с я не стесняюсь этого Кто мне говорит уберитесь уберитесь у себя сами в мою хату не лезьте я тут над хаосом вообще-то Э, господствую. Купырчатая пленка. Я ее ненавижу, потому что она противная. Какие-то проводочки. Я так думаю, это надо, чтобы подключать лампу. Я еще хочу заказать аккумуляторы. Аккумуляторы это тема, потому что можно будет таскать с собой лампу куда угодно. Так. Сама лампа. какая-то книженция. Мне, кстати, сделали на нее довольно хорошую скидку. И положили кое-что. Ну, вот тут виды ламп. У меня черная, хотя можно было взять розовенькую. Потому что сейчас я абсолютно нейтрально отношусь ко всем цветам. Ну, они мне нравятся. Ну, кроме желтого. Желтый отстой. И зеленый тоже не люблю. Ну, ладно. Тут у нас штатив на креплении. Вообще отлично, шикарно. Вот штатив. Штатив для лампы. Мы его вынимаем. Пленка. Штатив. Интересно, какого размера все это будет. Теперь мы не так, чтобы прям очень аккуратно, но все же... Достаем лампу. Видите, какая она? Не так, что прям очень большая, но нормально. Сама лампа, кстати, легкая. Тут регуляторы. Регулятор один. Это, по-моему, мощность. А это что? Ну, разберемся. Это кнопка включения. Это постоянное питание. Здесь э, разъемы под аккумуляторы. Их нужно два, чтобы лампа работала. Работает она, я не помню, сколько она работает. О, смотрите, что есть. Ремень. Можно будет сумку таскать через плечо. Ой, ой, боже мой, боже мой, шоколад, шоколад, шоколад. Господи, спасибо большое фотолампа, за то, что подарили, подарили мне еще и шоколадки. Это так классно. На самом деле, блин, я... Так люблю, когда кто-то так делает... Ой, а это что? Что это? Ну ладно, это пускай будет тут. Наверное, подкладочка под штатив, чтобы он ничего не повредил. Вот, и когда у меня кто-то заказывает, я тоже дарю шоколадки обычно. Ну, если я с человеком пообщалась, я ему дарю шоколадку. И... В принципе, в новых заказах, которые будут отправляться, тоже будут конфетки всякие, вкусности. В общем, все, что влезет в коробку, то будет в коробке. Если заказ будет шибко большой, то будет что-нибудь бонусом. Так, далее. Тут у нас пульт управления. Я не знаю, как он работает. Тут должна быть инструкция, в которой все будет написано. Поэтому... Ну вот он Bluetooth пульт. Фокусируйся. Давай, иди-ка. Ну, короче, Bluetooth пульт. А это что у нас? Это у нас? Охренел, а знаешь что это? Мы тоже по пути разберемся, ладно. Это что? Это ножка, которая сгибается и разгибается. Кстати, лампы видите вот тут дырочки это дырочки вентиляционные чтобы лампа не взорвалась ничего с ней такого не случилось плохого Что у нас тут у нас тут зеркало зеркало я так полагаю можно навинтить как раз таки на вот эту ножку в общем у меня лампа в полной комплектации а, и вот сюда, вот смотрите, смотрите, сейчас покажу. Видите? Вот сюда, видимо, вот эта ножка. Нет, подождите. В смысле? Как мне разобраться в этом вс? Короче, сюда что-то загоняется. что сюда загоняется, я не знаю. Ну, я думаю, мы с вами разберемся. А, так. Окей, okay, я сейчас попробую собрать лампу. Или ну ее. Ну, я ее проверю, во всяком случае. И покажу вам пару минут. Забралась, Вот как выглядит, собственно говоря, кольцевая лампа. У нее сзади регулировка света. То есть, помните, там две этих штучки. Который крутить надо. То есть можно сделать цвет потеплее, можно сделать цвет похолоднее. И тут можно сделать цвет потусклее, потускнее, а можно сделать поярче. Давайте посмотрим, как я буду выглядеть на фоне своего бардака. Как-то так я буду выглядеть. Кстати, краситься, наверное, будет удобно. Я не стала устанавливать сейчас зеркальце, потому что не хочу, просто не хочу. Мне потом все это складывать, потом это все вести. Кстати, производитель обещает полтора года гарантии. То есть если у вас за полтора года что-то сломалось, ну вот, снова что-то упало, то Бисюк! Хватит, то вы можете, типа, либо отослать лампу, либо написать причину поломки, и вам вышлет все детальки, которые нужны для починки лампы, собственно говоря, бесплатно. Вот. И по истечению гарантии вы можете починить, типа, все по себестоимости. Так что это, по-моему, лучший вариант, чтобы брать лампу. Ну, по крайней мере, у ламп с Алиэкспресса такого нет. Вот. Как вам, собственно говоря, свет? У нее очень большой штатив. Я не знаю, как я буду располагать ее здесь. Скорее всего, я буду снимать свои видео в шоуруме, если там хватит места. Давайте. Оставляйте комментарии, как вам лампа, как вам свет. Приобрели ли вы бы такую лампу, собственно говоря, если бы вам было для чего? Вот, кстати, провод длинный, это хорошо, потому что можно. В принципе, до двух, по-моему, то ли до двух, то ли до трех метров лампу можно от розетки отодвигать, уносить. И все будет отлично. Ну вот. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока!